Приветик. Сегодня тема будет Совет от волшебного мира. От магии, исполнения желаний. От мира стихии, мира, природы, мира, света, мира любви. От радуги, от чуда. Так, совет. Так, совет от волшебного мира, расклад плюс индийский пассианс. Совет от волшебного мира, расклад плюс индийский буда пассианс. Будем раскладывать. Вот это у нас совпадение. Так. Вот сейчас отпадение. Здорово, Уже два совпадения. Вот еще вот это руки, потом их все вывернем. А вот еще коробка. Тоже потом перевернем. О, смотрите, совпадение. Так. Какие еще тут совпадения? Так. Четвертый ряд, смотрим. О, смотрите, смотрите, еще совпадение. Итак, начнем с первого ряда. Вот первый ряд самый верхний ряд. Давайте проверим еще раз, есть ли совпадение. Совпадение вроде. Я больше не вижу, хотя если приглядеться... Ну вот это потом перевернем рыбки. Рыбки потом. Так. Ну вот это тоже потом. Давайте начнем. Совпадение. Так, это у нас музыкальный инструмент. Ситар. струнный музыкальный инструмент Ситар. Так. к рыбкам, чтобы не забыть. Рыбки перевернем. Так, Ситар. Музыкальный инструмент. Изменения в жизни. Совет от волшебного мира. Ваш внутренний мир. Мир, который вас окружает, вокруг вас. Именно ваш мир, в котором вы находитесь. У вас будет чудо. У вас жизнь изменится в лучшую сторону. Будут исполнения желания. Исполняться будет желание Будет волшебство вашей жизни. Так. Ну вроде... если только вот весы. И все, да? Больше ничего нету. сейчас еще раз внимательно смотрим. Вроде больше ничего. Значит, весы. Смотрим. Весы. Весы. Итак, весы. Принятие решения. Волшебный мир хочет вам дать совет, чтобы вы принимали решение своей жизни сами. Можете слушать кого угодно. Можете прислушиваться к совету, но решение принимать вы должны сами. Это в любом сфере может быть. Так, собственно чтобы не забыть Так, смотрим следующее. Ну вот, бусы. Рыбки есть у нас. Комарова, Вроде больше ничего. Ну, давайте смотреть. Так. Бусы. Бусы, бусы, бусы. Так, бусы. Смотри. четки, упущенный шанс. Волшебный мир хочет вам дать совет. Если вы думаете, что вы упустили шанс, волшебный мир вам подарит опять именно, не то что шанс, а именно правильно это все сделать, принесет волшебство, чтобы вы увидели и могли не просто воспользоваться, а вот с радостью, чтобы вот, вы сами волшебник своей жизни. Хочет волшебство быть не просто самым главным в вашей жизни, наполнять ваше сердце и душу, но еще волшебство хочет, чтобы вы овладели, чтобы научились верить в меч... не то, что в мечту, а вот в само чудо, в сказку, в магию, в мир любви. Так, рыбки-рыбки-рыбки. Две рыбки. Смотрим. Две, две, две рыбки. Две рыбки. Так. Две рыбы. Спор, вуликий разговор. Возможно, вы будете спорить сами собой или с кем-либо еще. Говорю, что, возможно, Волшебство, магия, чудо бывает только в сказках или в детстве, когда были маленькие. Но вам надо прислушаться и все-таки понять, как у вас исполняются мечты. Если даже вы исполняете мечты, значит, вы волшебники или волшебницы, вы сами решаете, что и как. Как делать, как решать, как понимать, как действовать. Вы сами создаете свою жизнь волшебной. Так, смотрим. Вот Это у нас коробка. Какая красивая. Белая коробка. Очень красивая. Этот год у нас год коровы, год быка как будто она улыбается. Так, давайте посмотрим значение. Значение, значение. Вообще так хорошо, когда вот исполняются все мечты и все желания, и когда вы сами можете исполнить свою мечту. Так, корова. Так, так, так. Корова, удача в жизни. Мир волшебства вам дает подарочек, удачу в жизни, чтобы вы наконец-то увидели волшебство в вашем мире, хотя бы внутреннем, в мыслях. Также, чтобы вы увидели, что вокруг вас окружает, что наш планета Земля — это и есть волшебство, это волшебный мир, это чудо. Вообще, как здорово, что мы можем говорить, общаться. Также можем сами ставиться. Не то, что ставить цели, а сами... Постигать то, то, что думали, что невозможно будет постичь чему-то научиться. Вот если даже посмотреть на науку, да, или вот на что-нибудь, на другую учебу, да, в интересах творчества, даже и вязать, еще что-нибудь или петь. Или вообще даже посмотреть, как вот, ну, создаются машины, роботы. Ну, что угодно, если посмотреть подумать, это же так сложно, это столько труда надо вложить, Это надо быть настолько умными, чтобы понимать и все это делать, чтобы правильно это делать, чтобы все получалось. Вообще очень хорошо Ух ты, я еще птичку видел. Вообще хорошо и здорово, что мы можем воплощать свои мечты, свои желания. Конечно, некоторые мечты не должны остаться мечтами. Как я уже говорила, если все мечты исполнить, потом о чем мечтать. Поэтому некоторые мечты будут мечтами. Итак, но все же надо верить в волшебство. Так, удача в жизни вас ждет. Так, это второй ряд, да, смотрели? Угу. Вроде больше совпадений я не вижу. Так, третий ряд смотрим. Ну вот птичку давайте на четвертый ряд поставим. С лошадкой, да? А вот здесь посмотрим, посмотрим. А вот тут? Нету больше. Только вот, да? У змея. Смея, змея. Сплетник левита. Возможно, о вас говорили или вы о ком-то говорили. Это уже в прошлом. А вообще, если так посмотрите, у меня такая тоже красивая. Все разноцветные. То в полосочках. То вот у меня тут такие красивые зошечки. Вот еще. То вот здесь у него полностью. Такой вот один тон. А тут уже вот разные цвета. Все, что было в прошлом, осталось в прошлом. Сейчас новое. Настоящее. И мы благодаря своему новому настоящему создаем новое прошлое. И также надеемся на будущее. Хорошее на новое будущее. сами исполняем свои мечты и также волшебства исполняют наши мечты исполнение желаний а вообще если так подумать человек умеет разговаривать видит кушает питается да энергии есть человек ходит или сидит или даже лежит отдыхает в принципе ну вот что еще все хорошо а хочется что-то новое узнать новые знания новые тайны о чем-то хочется поговорить. Мир волшебства хочет открыть вам свое волшебство, показать свой мир волшебный, показать магию, показать раду, показать чудо, мир света, мир любви, мир природы, природа вокруг нас. И в самих нас тоже гармония, мир стихии тоже вот вокруг нас, и мы тоже являемся миром. И также мир является для нас тоже миром. Мир во всем мире. В жизни обязательно у вас будет волшебство. Итак, тут у нас вот четвертый ряд посмотрим, да? Да, смотрим. Или третий. Какой мы ряд смотрели? Я уже забыла. Вроде бы мы смотрели третий ряд. А сейчас будем смотреть четвертый ряд. Так, тут вот, птичка у нас голубь. Такой красивый, белый. Вот птичка. У меня даже что-то там нарисовано. Красивое украшение. И там либо елочки, либо как цветочки, или среды этот. Как будто птичек. Так, голод, голод, голубь, голубь. Рядом преданный друг или преданный подруга. В первую очередь, самые преданные, это вы у себя. Вы сами есть для себя. Преданные друзья. Вы можете полагаться в первую очередь сначала на себя. Мир волшебства. Внутри вас вы создаете это волшебство. Так, смотрим. Дальше. Так, совпадение у нас вот лошадка. Лошадка, и у нее много-много-много лиц. Одна лошадка, и вот у него много-много лиц. Раз, вот три, четыре, пять, пять, пять лиц. Колесница. Так. Это как по гороскопу близнецы. Вот как бы человек один, да? По гороскопу близнеца внутри. В душе вот столько много лиц, да? Раз. Так, колесница. Приятное путешествие. Мир волшебства хочет вам показать свой волшебный мир. Показать вам мир любви, мир света. Чтобы вы увидели чудо своей жизни. Кто-то вас нахуй увидит. Кто-то на его. Кто-то в мечтании. Так, вроде больше совпадений я не вижу. Угу. Ну давайте подведем итог. Сколько всего? Так, раз, два, три, четыре, пять, здесь шесть, семь, восемь. Восемь советов. Мир волшебства советует вам верить в в чудо. В мире все возможно. Даже если вы подойдете в зеркало и посмотрите на себя, и потом, когда вы улыбнетесь, из улыбка посмотрите на себя, вы почувствуете именно вот это волшебство. Так. О, черепашка, смотрите. Как здорово. Черепашка. Совпадение. Возможно, у вас могут быть препятствия в делах. Главное, если вы будете верить в себя, у вас все получится. Самое главное, это не просто как бы вера, а еще почувствовать это волшебство. Мир волшебства хочет вам показать свою магию волшебную. Магию улыбки. Магию доброты. Магию любви. Магию света. Магию исполнения желаний. Мир вокруг вас волшебный. Вы тоже волшебные. Если даже вы вовнутрь себя заглянете, опять черепаха, если даже вы в свой внутренний мир заглянете, вы увидите, что вы, волш... вы являетесь волшебницами или волшебниками своей жизни. У вас волшебный мир. В некоторых делах бывают препятствия. и Вы справитесь со всеми препятствиями. Волшебный мир вам покажет, как правильно надо поступить, как надо правильно сделать. Что сказать? О чем подумать? Ну, самое главное, вы, конечно, решаете, о чем думать. Вы являетесь волшебными. Не то, что мы создаем мир, дома, машины строим, постигаем медицину, разные науки. Вокруг нас есть волшебство, и мы волшебные. Всем пока.